Золотые авиаперелеты в обход России разорят страны Европы. Россия закрыла воздушное пространство над своей территорией самолетом из Болгарии, Чехии и Польши. Такие меры стали ответом на санкции в отношении Москвы. Как европейцы собственноручно сделали свои авиарейсы золотыми, рассказал заслуженный летчик России Юрий Сытник. Авиакомпании Болгарии, Польша и Чехия перестанут летать над Российской Федерацией с 26 февраля 2022 года. Запрещены не только прямые рейсы в страну, но и транзитные полеты через нее. Санкции являются зеркальной мерой на действие государств. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта, Росавиации, передает и Орегнам. Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиации или МИД России, отметили в сообщении. Аналогичная рестрикция Москва ввела и против Великобритании. С 25 февраля английские самолеты не смогут летать в Россию и транзитом через ее территорию. Оценивать происходящее в гражданской авиации события с точки зрения, кто сколько потеряет, не нужно, считает заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Селом помощью ограничения полетов над своей территорией просвещенная Европа пытается показать недовольство военной операции Москвы по демилитаризации и освобождению Украины от нацизма, — отметил собеседник политэксперта. Стоит уточнить, что первый удар по данному сектору нанесла именно Британия. Россия в ответ на это прекратила полеты британских авиакомпаний, даже транзитных самолетов. Тут же Польша и другие сателлиты Соединенных Штатов начали подыгрывать Англии, — коротко подметил Сытник. Россия из ситуации с закрытием воздушного пространства проигравшей не выйдет. У РФ достаточно денег для борьбы с последствиями таких санкций, — считает заслуженный пилот. Для европейских же стран, итог от подобного рода действий окажется куда более плачевным. Закрытие российского воздушного пространства, это 3-4 дополнительных часа для того, чтобы облететь страну, Черное море. За это время любой самолет израсходует топливо, ресурс. Поэтому перевозки пассажиров для них станут золотыми, отметил Сытник. Если ряд европейских стран откажется от использования воздушного пространства России, то у Москвы все равно останутся партнеры, считают заслуженный пилот. Не все государства имеют возможность терять баснословные суммы денег и бросаться на амбразуру лишь бы ударить ПРФ в ущерб своим национальным интересам. Не все же хотят навредить своей экономике. Американцы и умная Европа и дальше будут летать. Они из-за британского и польского премьеров Бориса Джонсона и Матиуша Моравеца кого точно не откажутся от российского воздушного пространства. Если они запретили нам летать, мы что, будем молчать? Да, мы понесем какие-то убытки, но наши самолеты перестроятся, будут летать в Центральную Азию, Малайзию.